почему в NSP стоит включаться именно сейчас? Так вот сейчас хорошее время. Почему? Потому что у компании, по сути, не так много дистрибьюторов, которые активно работают. У компании огромная армия клиентов, есть сетевики, которые жируют и чувствуют себя шоколадно. И есть голодные мы, которые, по сути, единственные в интернете можем засветиться, которые можем быстро выстроить свою команду. Понимаете? То есть Сейчас самое время выстроить параллельно вторую молодую команду, дерзкую, голодную, которая видит, что есть пенсионеры, которые уже 15 лет не работают и получают огромные деньги, и мы таких можем увидеть на событиях компании. Да? Рита таких видела и удивлялась, почему они такие не звездные? Потому что они не работают уже давно, и уже, уже они просто деньги получают. Когда человек долго деньги получает, там другое, другое состояние. Это называется жирные коты. Вот. Этим людям совершенно не нужно ни худеть, ни хорошо выглядеть, ни другие задачи. Они просто, они просто хорошо себя чувствуют в компании. Да? И это неплохо. Люди закрыли свои потребности. И сейчас те люди, которые пришли сюда с нуля – это люди, которые рванут в этом бизнесе. И вот сейчас именно классное время, потому что кризис, потому что много сетевых компаний, которые закрываются. Много сетевых компаний с более плохим продуктом, с которых люди выходят недовольные результатами, и они ищут НСП. Они не знают, что они ищут, но они ищут НСП. И для нас это классная возможность. Просто взять и занять этот рынок. Зацепить этих клиентов и сделать их своими. Вот это, вот это очень круто. Там потенциально огромные объемы. Это интернет, это регионы, это другие страны.